Итак, мы хотим создать виртуальный диск. Он может находиться в любой из локальных дисков. Например, мы создадим на диске D. И браться будет только из него память. Создаем, например, здесь папку в диске D. Назовем ее Star. Папочка Star создана нажимаем кнопку пуск, в строку выполнить, мы вводим команду cmd. Здесь мы вводим команду sub s -t пробел название диска, точнее буква диска. S две точки, пробел. Теперь прописываем, где он, откуда он будет брать информацию. Это будет диск D, две точки, косой слэш. И папку, которую мы создали, star и нажимаем Enter. Диск сейчас создаст вот здесь. Вот он появился у нас. Память одинаковая. Так, диск мы создали. Он будет самозаполняющийся. И теперь, после перезагрузки, он исчезнет. Что нам нужно сделать, чтобы он не исчез? Сюда прописываем команду reg edit. Вот. Регидит, нажимаем. У меня уже открытое. <coughs> Заходим в раздел HK Current User. Открываем SoftWare. Microsoft. Windows. Следующий Current Version. И здесь ищем папочку Run. Вот она. Здесь мы прописываем создать строковый параметр. Так, назовем его, ну, например, вот так. Лучше так и назвать, конечно. REC CZ Virtual Drive. Внутрь прописываем... Значение. Значение будет такое же, как вы прописывали в CMD. Все, все то же самое. SubST, название диска S, с которого он читается. Да, кстати, вот здесь надо изменить папочку. Она будет называться у нас стар. Делаем окей. Все, он прописался. Теперь, чтобы этот диск видел любой пользователь нужно зайти в раздел hk local machine здесь вводим software microsoft вот windows current version и здесь также ищем папку run вот она Здесь мы создаем строгую параметр еще один. Называем его Virtual Drive. Туда прописываем те же строчки, в принципе. Star. в принципе все после этого только нужно перезагрузить компьютер и у вас все должно работать с небольшой задержкой этот диск будет создаваться сам самим видосом не имеет значения в принципе на каком windows это будет делаться на xp или на семерке в данном случае мы делаем это на семерке это делается и на xp на других не проверял но в принципе все должно получиться и на других